Здравствуйте, подписчики, уважаемые мои! А хочу сегодня вам предоставить нашего нового мальчика из силикона, который недавно был изготовлен для продажи. Он изготавливается из, плать... из силикона на платине, Экофлекс. А сосочка у него есть. Для детей от 0 до 3 месяцев подходит. В рту есть... Десенький язычок, глаза стекло серого цвета, реснички пришиты, приклеены, волосики прошиты, махер нежный, русового цвета, такой светло-русый. Мальчик весь мягкий, податливый, без скелета, мальчик пьет, бутылочки может пить и писать. Отвечу на ваши вопросы, которые вы задаете в комментариях. Мы не являемся коллекционерами этих кукол. Мы являемся производителями. Мы их изготавливаем для вас. Поэтому предлагать брать из роддома детей нам не надо. У нас есть свои дети. Вот бутылочка. Тут я побольше сделала дырочку, чтобы он быстрее попил. Ну, я думаю, сначала надо ему снять памперс. Так. Он пьет сейчас водичку. При желании можно делать детскую смесь, которая состоит из воды и крахмала. так. На сегодня это все. Подписывайтесь на мой канал, и мы, и вы будете знать о новинках, о новых видео. Всего хорошего.